И всем привет, вами Макс Риск. Сегодня расскажу, как получить новый скин Зомби Поэтому ставь лайк подписывайтесь на мой канал. Так, ну что в скине есть? Э, скин включает особую модель бойца, особый эффект, особый материал. Да, она возможно, не всем выпадет этот скин. Но как ее получить? Это просто, в общем э, скин Суперсел Это какой-то маркер футболки просто нажимаете сюда вот и все вы тем самым играйте за нее а если хотите друзьям показать то есть еще один вариант ну, нужно подписаться на мой канал сейчас ссылки найти в канале в описании ну к примеру там роблокс в описании ну, стратегическая стратегическая игра Apes, очень прикольная игра зуба как похоже на брауз stars так что обязательно подписывайтесь да, чтобы показать э, друзьям вашим, что у вас есть, как там э, этот персонаж Зомби Биби, вы можете сделать ролик на эту тему. Вот вам кустики спрятаться, да, чтобы прямо э, ваш друг поверил в это. А если он не верит, а таки тоже бывает, то что-то нужно придумать. Где нужно идти место? Старт Парк найти место чтобы ваш вдруг поверил вот это кстати очень классно был бы скрин в инсте был бы написать бы и было бы классно вот и все так так подожди ух ты у нас еще также есть плес смотрите вау билет вылежит вам что-то понятно думаю о смотрите друзья 80 стал я могу ее купить Блин, я не покупал скина в игре Зуба, не покупал скина в Жукове, там, пока что нет, я не покупал ни скин. Я могу купить, блин, давай купим. А наш будет в магазине я прям сейчас куплю. дней, так к нам будет на что да. А, скин Биби. -Би. Затрудняет вопросик. Ну давай, вот, что рискнем. Давай, ХЛМ последний. Да, давай я верил новый скин зомби би прямо такой какой нужно скрин делать смотри а реально красивый тоже не подробность просто ск скрин блин не было прикосностей а, ладно сейчас загружу и сделаю скрин хоть как-то это было классно вау я купил ну ладно про упас конечно могу купить и купить бы типа, скины а? А чё не купила. Сантри. А ну да, ну дорого, кстати, очень нормально. Не рекомендую покупать. Нет, ну можно кольедный, Персонажи, персонажей. Ну это такое вот. А что, значит, это такое вот? Это значит, что вам праздники. Каждый год, же, если вы играете очень часто, то тем самым нужны носки Богу, бак, смотри. Хо -хо -хо. Я такого не видел раньше. Так, ну, возможно, мы скин добавили. О, добавили ну, мы же с вами стреляли. Ссылка на прошлый сезон тоже в описании. Макс добавили. Раньше мы по-другому. Классно. Обновляют. Они же там белится по группу. Так, биби давайте. Юмандка крутит. Твои эксперименты сделан Так, два прям тут... Блин, ну реально круто. Если ты этого тоже скина хотел, то... Можно брать 700. Не, ни за что, не за что. Там даже без скина. Просто там, В котором персонаж, который можно выбить. Циндуко. ну легко, друзья, ка Ну-ка. Так, ну этого не рекомендую. Там 109. 59. ну если не подходит. 109. Че он тут? А, котика. Ага. Тут еще один питомец. Вот чем тут вот а такая Вау, Эль примо, эль, эль, атом мыков примо. Сколько стоит 10 тысяч? Ухуху. Ну по-моему скин Bubble этот очень классный. Тем более он, ну типа нового. Ну а я улучшил, чтобы было проще играть. Почему бы нет. Пошли уже. Вау, круто было. Пять минут я дрез... дразнил его, сегодня вообще капец. Ну бы так сегодня, конечно мы сделали, конечно. Только, например, на там ничего не было. И что было новое напрямет. Если в игре что-то новое напрямую, то это значит то, что он э, игра добавит на персонажа. И там уже делал обзор одного персонажа. Так, что нам делать? Блин, та карта, кстати. Красно. Красно, блин. блин. Что ж ты не, не прикрыл, а? Вау! Тут у нас эти карты. Король... Стой, кто улетел? Можешь тебя видеть, ты прям тут перескарал нового карту? Вау! Ну, что, ну, что говорю, а как это ну, ладно вау это наверно классно чем нравится залазим 1411 так смотрите я буду их то значит дразнить чтобы они тратили свои маны на все все все я передумал я передумал все нормально Был хп Жду, когда будет больше хп Таблик. иди сюда Ка, блин. Вау. это что такое еще? Угринок какой-то. Я такого не знал. Ну, стоп, ну, пожалуйста. Брау, нет. Окей. Так, так. ворот, поворот. Хоп, не попали по мне. Вау. Попал я. Не -не, не, не, надо, не надо. Не надо, я передумал. Не надо, я передумал, слушай, что не надо. Не, не, -не нет Иди сюда и здесь испугался а не не не не обманул Ха -ха -ха. все все я я передумал все пепеть чай свой пи чай все мы на тренировались теря мы не умираем мы только им тратим силы чтобы они не попадали по нас красавчик все я думаю прикрыть тебя ой, -ой, -ой, ой беги беги прикрою блин а, зря, зря. Кто это поставил, кстати, защиту? Я так думаю, что не нужно будет это делать. Ну, ладно, что поделать. на вау, победа сразу за новый скин, вау. Это вроде бы классно. Ну, да, да. сегодня 29, я не знаю, кого года может но это без разницы. Главное, что скин остался. И все. Блин, я не а? Ладно, давай сейчас нажму, я вас стрюк, и поиграем еще раз. Еще есть время под 10-минутный ролик, порядка нормально. Так, о, ну, ну, вроде бы все, еще еще блин, все вроде добавили. Странно, а чего Хеллоуин добавляют? Скины, ну там, на напришивки сладкие, сладкие эти напришивки. А вот Хэллоуни добавили. Хм. Ого на, телепорт. Ого вау, классный телепорт. Знаете, как это в будущее? Есть такая игра по названием. В общем, канал у нас есть такой, вот и все. Канал есть, можете поискать. Как вам это в подсказочках и конечно это ставка попытаюсь их ставить обещаю что я ставлю и я вас сможете посмотреть там реально 2096 год вот прям вот такие вот для лабиринт который который робот захватить землю и еще игра Edge Waves тоже говорит про будущее 2036 год я в нее буду играть Edge Waves максимально близко как хочешь наверх хоть кто кого убивает сутки нет он вернись а, ладно я передумал. Тихо, тихо, тихо, тихо. значит там эра обезьян захватили обезьяны над так скажем над, над миром вот и все поэтому просто остается тем же с тем же но самое лучшее как мне понравилось ну не все нравится и Сейчас у меня играл в приложение, сейчас мы прочитать после катки. Давайте, давайте. Потом почитаю, можете ее найти. Посмотреть ролик и сразу скачать е. Конечно, это посмотреть. Там, наверное, четко. Вау, удивление такое вот. Попался. А, <mają blueuth> nah, Блин, блин. Ааа, минус один. Я не могу посмотреть, и не успел. Давай после катки, давай. 16-18 а, давай а 10 кстати прям не попали пойму моему, моему возрасту хопа она делает а деба, кучка я а, а. Ну я на к -пока играю так нужно было а, как он узнал ладно так игра называется на это батл ниндзя нинджи ниндзя батту ниндзя А ну-ка сейчас найду в интернете, если получится найти, чтобы вам было попроще. потом эм, нельзя. Как там? Батл? Наверное, батл. пишу напишу если найду его такие. канал так, ну, найти нового. Battle. Ninja. А ну-ка. Батом вот ниндзя. Игра на Android. Или не найду. Sorry, не найду. Не могу. Тут какие-то да кстати есть к нам Max Risk про народ да, и бороться тоже. В общем -то как -то так вот. Всем спрашивается Lux Risk Хеллоуинский персонаж. Давайте скрин прям сделать. Я хочу скрин сделать. Просто хочу. Не знаю подождите Подожди, скин нужно сделать. Так. Кто будет перетащим Ладно, пока я сам сделал скрин пока. А, блин, закончил. все закончил?